Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Вести Волкон и я Витчизар. Сегодня мы поговорим о житейских рисках, как их минимизировать. Подписывайтесь на наш канал и мы начинаем. Мы продолжаем а, разговор о том, что в переписке с Борисом Константиновичем Ратником, о чем мы в наших передачах предыдущих говорили, и лично с ним, и вообще по его комментариям в различных сетях, а, в его литературных источниках, в книгах, очерках, статьях, много он писал о житейских рисках, и сегодня мы вернемся к его наследию, к тому, что он нам оставил, и что перекликается с моей личной оценкой существующих событий, того, что нужно делать, чтобы минимизировать житейские риски. Мы много в жизни своей делаем того, что не надо делать. По ходу нашей жизни наши побуждения, мысли, желания проявляются в том, что мы делаем неправильные действия. А что нужно сделать, чтобы правильные действия? Это нужно знать цель своей жизни. Цель жизни определяет вашу судьбу. Ваша судьба определяет ваше здоровье. Психическое, физическое и духовное. Еще раз хочу сказать и обратить ваше внимание на ту концепцию, ведическую концепцию здоровья, которая есть на нашем канале. Там мы рассказали причинно-следственные связи почему человек болеет, от чего он болеет и что нужно сделать для того, чтобы человек не болел. Вот сегодня в гостях у нас были друзья наши равенские, которые также после болезни обращаются. А что нам делать? У нас бессонница, нам плохо, мы не знаем, что делать. Но вот если честно говорить, они просто не понимают, потерялись в этом мире, не могут определить для себя свою цель жизни. А цель жизни всегда связана с Богом с тем, чтобы держать свои мысли в чистоте и жить по совести, о чем и говорил Борис Константинович. Так вот, чтобы ваши мысли стали вашими убеждениями и ваши убеждения, которыми вы в душу, у вас вошли они, и вы стали жить по совести – то есть следовать конам в нашем магазине нейтроник.ком вы можете приобрести книгу «Коны» и книгу «Домострой» или «Современное правило обустройства дома», где мы подробно рассказываем о том, как нужно управлять своими эмоциями в коне резонанса, например, своими мыслями в коне миромыслей. И об этом же говорил Борис Константинович. Если вы не знаете своего пути, если у вас нет цели жизни, а целью жизни не может быть материальное обогащение, это средство к достижению вашего душевного и духовного состояния. И это средство вы должны, иметь в виду деньги, использовать на благо душевного и духовного своего развития и гармонизации вас с миром. В отрыве от людей, от мира, вы не сможете развиваться. Вот об этом также говорит Борис Константинович. Почему? Потому что вам не с кем оценить и вас некому оценить ваше состояние. Почему вот монахи, как обычно говорят, монашеский постриг, монахи уходят от жизни мирской, служат Богу, молится. Но, ну, видимо, это их выбор. Но они себя в этом случае ограничивают в плане развития, потому как, выйдя в мир и попробуя, и вот ä, поговоря с каким-нибудь пьяницей или каким-нибудь злым человеком, сохранить то душевное спокойствие и вразуми этого пьяницу или там какого-то злослова, попробуй в разуме и сохрани покой душевный. Вот это самый сложный подвиг, оставаясь в миру, следовать своему пути и нести благо в мир. Об этом писал Борис Константинович. Вы понимаете вообще, что же является целью в жизни? Жить по совести это, – вот это смысл жизни, смысл, а цель жизни а цель жизни – это духовное, энергетическое и физическое развитие. Уважаемые друзья, Иван Крузный задает вопрос, а достаточно ли увидеть цветок папоротника в праздник а, Бога Купалы, и почему христиане относятся негативно вообще к этому празднику? Отвечаю. Цветок папоротника – это энергия, которая в пространстве возникает, и… Увидя и почувствовав эту энергию, вы соединяетесь с богами. Она вас очищает, и душа ваша чистится. Вот это самое главное. А почему христиане относятся к, негативно к этому празднику? Ну, В принципе, поздняя традиция христианская негативно относится, потому что они считают, что это разврат. Но это не так. Праздник Купалы – это праздник очищения духа, души и тела. И никакого разврата там никогда не было. Это уже извращенное представление об этом празднике, привнесенном, видимо, кем-то в каких-то целях. Итак, какие же у нас все-таки риски в нашей жизни? Чего мы боимся? Вот Борис Константинович об этом говорил. Мы боимся потерять работу. Риск действительно. Но чего бояться-то? Я вам точно скажу на своем личном опыте и на опыте моих соратников, что если вы занимаетесь своим делом, своим трудом, который предназначен вам в этом жизненном отрезке в уроке или в судьбе, то никогда вы ничего не потеряете, вам все ваши предки дадут, это точно. Но принцип необходимости и достаточности должен в этом соблюдаться. Вы не стремитесь к обогащению материальному, потому что на двух кроватях спать не будешь. Двумя ложками тоже есть не будешь. Много есть тоже вредно для здоровья, потому что ожиреете. Это же очевидно. Поэтому в данном случае, если мы говорим о том, что о рисках потерять работу, ну, есть какой-то риск. Но это все зависит только от нас. И если вы будете заниматься своим трудом, то вы всегда найдете людей, которым необходим будет ваш труд. И вы Никогда не останетесь без куска хлеба. Это абсолютно точно. Какие еще риски нас ожидают на пути? Многие, многие вообще в страхе пребывают, особенно сегодня. Ну, вот это связано с ситуацией, которую мы сегодня переживаем. Действительно, очень тяжелые болезни, которые сегодня присутствуют. Вирусы атакуют. Очень тяжело протекают. Пневмонии тяжело протекают. Но, тем не менее, с ними можно справиться. Справиться нашим духом, в первую очередь, я понимаю, что определенная часть людей, определенный бизнес строит свои отношения на том, чтобы сделать людям какие-то уколы и так далее, и так далее, и так далее, но сами подумайте, ведь в эпоху капитализма, а он у нас в России сегодня капиталистический уклад, жизни нашей экономики, это точно, а при капитализме, как говорил Андрей Фурсов, главная особенность капиталистического производства – извлечение прибыли, поэтому странно слышать от тех, кто хочет извлечь прибыль, заботу о здоровье людей, поэтому будьте разумными, ничего не бойтесь, включайте разум, сопоставляйте. Много в сети есть разных мнений и докторов и медицины, и иммунологов, и многих-многих, и вирусологов, которые говорят, вы сопоставьте. Есть ведь данные о том, что кто раньше вот от всяких гриппов, простуд, прививался, сколько заболел сколько не заболело, сколько умерло, не дай бог, и так далее. И вот эти сопоставления, они вас приведут к выводу о том, что надо или не надо. Это ваше право, ваш выбор. И этот риск сегодняшний, он, соответственно, будет уменьшен, если вы будете здраво подходить к этому и включать свой разум. Все принудительные мероприятия носят незаконный характер. Еще хочу раз подчеркнуть. Есть Конституция, есть Декларация прав человека. Отстаивайте свои права на волю нашу и свободную жизнь. Мы многого боимся. Вот страхи, страхи запускают... Практически все наши риски, которые в жизни приключаются. Мы боимся опоздать на работу. Мы боимся э, мелочей каких-то. Мы боимся уронить что-то, разбить. Вот это, это откуда идет? От того, что мы очень привязаны к нашему материальному миру. Да, действительно, сохранить сделанное это наша задача. Потому что туда вкладывается энергия, в производство стола, чашки, стулы и так далее. И так далее. И вот это надо сохранить. Но это же не может постоянно обновляться, как ныне нам предлагается. Одноразовая посуда, одноразовая мебель, одноразовые автомобили и так далее. Захламили весь мир. Здесь включается опять-таки здравый смысл. Уважаемые друзья, еще раз о рисках. Самый большой риск и страх – это страх смерти. Вот в основе лежит у людей страх умереть. Почему? Потому что люди в основном не знают, а что их ждет за порогом, что их ждет в будущем. Вот это незнание, невежество, оно побуждает людей включать вот эти приводящие к рискам жизненным ситуациям через страхи. Но в нашей традиции, в нашей традиции ведической традиции и во многих других традициях существует Кон перевоплощения или реинкарнации. И вы можете приобрести книгу «Коны», где с данными правилами познакомиться, с божественными правилами. В этом случае могу сказать, что многие-многие, прошедшие через опыт ухода с этого плана, то есть душа уходила, и потом рассказывали это вопросы о клинической смерти. Многие, миллионы людей прошли через это и рассказывают, что там у них блаженство, возвращаться не хотят. Многие, кстати, доктора, ведающие, кто знает, что оттуда не, не, не очень хочется возвращаться, пишут, только не реанимируйте на сердце у себя, не включайте вот этот аппарат, который душу возвращает в тело наше. Тело наше бремя. Конечно, конечно, вот этот риск потерять тело, мы привыкаем к нему, как к одежде, к любимой. Мы с ним ходим, и мы думаем, что не существует больше дальше жизни. Уважаемые друзья, жизнь вечна. Наша традиция говорит о том, что душа вечна. И при переходе в иной мир, а в мир светлой Нави, мы оставляем у себя все наши чувства, все наши эмоции, все наши... Прошлые воплощения открываются перед нами, у нас разум открывается и мы знаем обо всем все. И потом уже смотрим сверху на своих родичей, которые печалятся здесь и думаем, как же так? А они плачут, а я боялся, а здесь мне хорошо. И вот это чувство, осознание, что не надо плакать, надо радоваться. Многие, кстати, многие да, религии радуются при переходе люди, переход, пере, пере, переходе на души из этого мира в другой мир. Так вот, в данном случае риск потерять жизнь существует у всех на все воля Божья. Да, уважаемые друзья, сегодня, конечно, такая тема, она очень широкая, она философская, и говорить о рисках нашей жизни, мы об этом вообще говорим постоянно. Постоянно Рассуждаем о цели, о смысле жизни. И вот эти риски, которые окружают нас, они существуют. Но их не надо бояться. Надо просто знать четко свою цель жизни, заниматься своим делом. И тогда все у вас а, образуется и риски минимизируются. Вот в чем дело. Поэтому смотрите наш канал. С вами был Вичезар Вести Волкон. Всего хорошего. До свидания.